Ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch. Ну, продолжаем играть, ребятки, в киберпанка, конечно же, да-да-да, очень интересная игрушечка, мне очень сильно понравилась, и поэтому я решил в немножечко немножечко... Залипать. Итак, зритель, запасайся, пожалуйста, чаечком, кофеечком, печеньками и приятного тебе просмотра. И также не забудь влепить лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя а, поддержка. Так, ну что ж, в прошлой серии мы остановились на том, что мы заразились каким-то а, вирусником. Да, нам, нам проник какой-то вирус, в наш, как говорится, микропроцессор, который зашит нас в башке. А, это все произошло из-за того, что мы вчера подключились к одной бабен, бабенце, да, узнали у нее какую какую информацию. Оказалось, что. Сами заразились а, вирусом И теперь придется нам этот вирус сейчас Искоренять каким-нибудь образом Да, ребятки, мы находимся сейчас в моей квартире И отсюда, собственно, сегодня мы и а, Стартуем, так, наша с вами Основная задача, давайте посмотрим Так, так, так, он встретится а, С Джеки, мне сейчас предлагает. Ну что ж, друзья, выходим, да, мы здесь все посмотрели В квартире, да-да-да, а, я так понимаю В принципе, мы все забрали Как-то одеваться Я больше не буду, в принципе, наш персонаж И так сейчас нормально одет, давайте посмотрим на снаряжение нашего типа, это вот такая откуртежечка, да, с максимальными количествами показателями брони то есть мы пока что именно в этом, в этом одеянии и ходим, да так, а что у нас за кепочка есть такая а, да, друзья, мы можем, оказывается, шапку еще одеть, давайте попробуем, опа ни хрена себе поворотец, вот это я, блин, коломба, черт возьми, в шапке воплоти Да, неплохо так смотрится, Четыре единицы брони она, кстати говоря, добавляет Ладненько, будем, ребят, сегодня мы в шапочке, да, вот в такой вот интересной Сюда, я так понимаю, у нас нет ничего, сюда тоже нет ничего, боевые убийства, ничего Короче, ребятки, разбираемся по ходу действий мы с игрой Здесь у меня в этот слот можно поместить оружие, у меня, кстати говоря, имеется Давайте попробуем поместим вот это вот оружие сюда, да я надеюсь. Да, у меня, ребятки, теперь два вида оружия. И сюда мы тоже можем побить, поместить оружие, я так понимаю, да? Ну что ж, давайте поставим сюда и дробовичок. Че, мы можем реально переключаться сейчас между ними? Давайте глянем. Так, один. Где мой пистолетик? А, нельзя, кстати, дома доставать. Ладненько, ребятки, выходим. Да, у нас задание встретиться нам необходимо с Джеки. Так, что у нас тут такое? Че, починили ворота, да? Ой-ой-ой-ой. Так, родной, убери, убери это дело. Убери пушку. Блин, как убирать оружие, я не понял. Так, у, совершить быструю атаку. Входящий вызов. Реджина Джонс у нас на связи. Привет, Привет. ты Джонс. кто такая? меня вообще нашла? да. Откуда я вообще не понял. Хорошая сторона, пойди, выбирай. Так, До отлично понял. Какая-то нам баба позвонила, сказала, что типа нам... На, от нас она что-то хочет Новое сообщение на З можно прочитать От э, Реджины Джонс mm -hmm. Так, привет, это Реджина Джонс Говорят, ты ищешь работу Вот они, о, я как раз по этой части Если хочешь применить свои навыки По назначению, глянь мои заказы Справишься, выдам э, еще До связи э, э, Нам нужно, нам можно открыть сообщение Или же нет, да, Реджина Джонс больше, ребятки, ничего А где брать заказы, я пока что без понятия Кстати, у нас, ребятки, второй уровень И нам, я так понимаю, можно прокачать нашего персонажа а, Доступны очки характеристик И доступны очки а, способностей Ну, если характеристики я вижу а, Что у нас вот здесь, а способности Я, друзья, не знаю, куда их нужно нам а, пихать Уровень второй нашего персонажа Давайте мы сейчас что-нибудь разовьем Или же реакцию, или же интеллект Взлом протокола, быстрый взлом Давайте мы с вами, знаете, что прокачаем? Быстрый взлом, наверное, попробуем. Так. Или что-то в этом роде. Массовая уязвимость. Вы получаете демон. Массовая уязвимость, которая снижает физическое сопротивление всех врагов в локальной сети на 30% на 3 минуты. ой ой ой ой ой Прикольная штука. Тихий час. И вы получаете демон. Тихий час, который отключает все камеры в локальной сети на 3 минуты. Вау. Так, взлом. Демон. Что за демон? Может быть, это какой-то скрипт или что-то в этом роде. Так, взлом протокол длится на 20% а, дольше. О, взлом протокол понятненько. А это что за кирка такая? Улучшенная добыча данных. Кирка такая, да, пассивная. Вы получаете улучшенную версию а, де... демона, добыча данных, которая позволяет получать из точек доступа на 50% больше евро долларов. Вау! Так, ну что, ребятки, разовьем. Я даже не знаю. Давайте попробуем на что-нибудь потратить нашу суперспособность. А, так, а быстрый взлом что у нас такое? Да, это у нас, кстати, взлом протокола а есть быстрый взлом Разъедающие программы скрипт наносит на 10% больше урона Так, биосинергия Память кибердеки восстанавливается в бою, вы, вы восполняете 4 единицы памяти на 60 секунд. Это что такое? Незабудка, обез, обез, обезвреживание врага, на которого действует скрипт, мгновенно восполняет 1 единицу а, памяти. Справочник хакера, пассивочка, вы получаете документацию по созданию, для создания необычных а, скриптов. Так, и здесь у нас что такое? Шпион, выйди вон. А, Нейтранер, который пытается вам, вас взломать, становится... Видимым. Так, вот это, кстати, наверное, мне пригодится. Давайте мы, ребятки, вот эту сейчас по способность качнем. Всегда приятно видеть того врага, который, как говорится, невидимый. Ну, а мы таких врагов теперь будем а, видеть. Давайте, ребятки, попробуем открыть. Так, и зажать, чтобы получить... Давайте, ребят, что-нибудь уже откроем, да, пассивочку вот такую мы открываем, а, доступные очки способности, я так понимаю, мы сейчас только что потратили, отличненько. а куда можно, кстати, другие очки потратить, а у меня одно доступное очко характеристик имеется, и я так понимаю, ага, мы можем тем самым вот эти вот пункты увеличить, да? Да-да, заходя сюда, мы видим сразу же подпункты в этой, допустим, категории. Да, я понял, как это работает. Да, мы сейчас из интеллекта ветку развили немножечко. А, ну что ж, что нам потребуется, ребятки? Или реакции, или же интеллект будем дальше развивать. А, что дает нам интеллект? А, характеристика влияет на ваши нейтранерские способности на каждом а, новом уровне интеллекта. Ваши показатели меняются. Объем памяти кибердеки увеличится на 4%. Давайте, ребятки, будем все-таки интеллект прокачивать. Хотя и техника, возможно, пригодится, и хладнокровие да, пригодится. А, возможно, стоит бы и их апнуть. Но мы, ребятки, все будем стараться вбухивать в интеллект пока что. Мне кажется, что эта способность здесь, в киберпанке, она, конечно же, решает. Мы этим будем пользоваться а, активника так ну что, хватит уже здесь мяться. Давайте, ребятки, выдвигаться. А как убирать оружие, я так до сих пор и не понял. Здравствуйте, я тут Короче, с местного района, да, я тут, как говорится, свой человек. Давайте посмотрим, куда, ребятки, нам надо. Нам нужно вниз. Ну, как у них здесь весело? Смотрю, народ отдыхает, что-то по телефону болтает. Я смотрю, хороший сегодня день, не правда ли? Давай поговорим. Ну что? Привет, привет, привет. И все, и все достаточно. Доста, поболтали, друзья, мы достаточно. Что-то тут происходит, я не понял. Что здесь такое было? Что с тобой? Что с тобой? Тебе плохо, родной? Походу, ему плохо. Так, ну нам, ребята, не в ту сторону. Нам нужно вот сюда. А, нам нужно вот туда даже. А, Джеки. Вот там вот у нас находится Джеки. А как же к нему пройти-то? А, я понял. Нам нужно, наверное, куда-то вот сюда пойти сейчас. Все-таки я думаю, что с оружием вот так вот бегать такая себе затея. А, ну, потому что, блин, ну кто так делает? О, сам убрал. Вытащить оружие на альт. А, все, друзья, понятно. Меня научили. Как это делать? Да, короче, ребятки, на альт мы а, убираем вроде как оружие, насколько я знаю. Нет? Нет. ни хренашечки не на альт. А если подержать? А, руки. А, руки, ребятки, ребятки, выбираем ручки. Просто ручки. Оп, убираем. Да что ж такое-то, а? Никак не пойму, как это правильно работает, друзья. Вообще не разберусь. Так, когда мы удержим, у нас появляется вот такая вот штуковина. Так, это у нас что? Вот это, похоже, убрать оружие. Да, ну как-то сложно. Я думал, какая-то кнопочка есть. Кто стреляет какая-то кнопочка может есть а, нет ребят, никакой кнопочки просто мы должны вручную это делать так ладно ребят продвигаемся меня лучше не зли. я никого вроде не злю это все здесь дерзкие борзы а, я вообще здесь пройду нет походу я здесь не пройду надо было как-то в обход идти да а, не так-то просто нам добраться Ты до джеки пойдемте обратно вернемся вот я забрел блин чертовы коридоры побежали о, выносливость пошла, пошла, родная. Ну, иначе зачем она мне нужна? Так, может быть, отсюда как-то понаблюдать надо за Джеки? Давайте попробуем. Так, вот у меня, значит, есть ä, мои нетранерские чувства, способности встретиться с Джеки. Ну, это я понял. Я понял, да. Надо просто идти, ребятки, прямо. Ты, вы как-то рискуете, я смотрю, видимо? Ос Осторожнее на такой высоте сидят, блин. Короче, я в шоке. С местных. Падай, сука, давай! Че, проблемы? Я вижу, туда. да. Да. Нет, нет, нет. Жизнь на улицах Найт Сити, конечно Очень же, мало. кипит. какой-то торгаш, дней? походу. Ну, это уже другое дело. Это какой-то торгаш у нас нет, местный, нет, я так нет, понимаю. Нет. Но мы, мы с этим, ребятки, разберемся, все со временем, конечно же. Сейчас у нас пока что квестовая тема. ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой. качалочка! Ничего себе! Ничего себе! смотрите, ребята тут качаются, развлекаются, да, занимаются. Здесь у нас бойцы какие-то тренируются тренер фред какой-то даже интересно как он справится с таким как ты давай чё давай, давай новое задание кровь и кость отслеживаете задание так ну что давай в другой раз откуда он у тебя давай -по, по побазарим Откуда он у тебя Фред? нашел на улице он так печально на меня смотрел что я не выдержал летел беднягу накормил приорел. похож ну, похож на робота спросишь? из фильма живая сталь Хорошая сделка. Мой чумба докинул несколько полезных штук. Вот Прикольный много. ботец такой. Ну что, наверное, надо попробовать, что я могу сказать. Давай попробуем. Надо размяться. Давай попробуем. Сейчас попробуем размяться. Легче на Сейчас попробуем размяться. Ну что, поехали? Оп. Насколько я знаю, здесь. опа Ничего себе, смотрите, что творит, а Оп. Тихо. Толчок. Оп. Уворот. Блок. Оп. По мозгам. Получай, давай. тупорылый бот. Интересно, сможет ли этот бот что-нибудь сделать вообще? Нет. А здесь сильная атака. Оба! Блок-то блок-то могу пробить, да? Могу пробить блок. А, иди сюда, иди сюда. Опа! Пропускаешь. Оп! Все, что ли? Что-то слился он быстренько. Я могу тебе устроить ну, что-то бот твой какой-то ржавый попался. Ты, ржавое ведро, канай отсюда. Так, ну что, что? Мне что-нибудь полагается? Нет за это дело. Что у тебя есть на продажу? Насчет боев там... Э, ты сам выходишь на ринг? Ты сам выходишь на ринг? Теперь нет. Слишком часто получал по голове. Рефлекс уже не те, что прежде. Понимаю. Ну, говорят, Кирезников хорош. Поставь себе. Да, ну, лучше прибереги. Кирезников? Тачип чип какой-то, наверное, апгрейд. Так, что есть на продажу? Кстати, да, можно пошариться здесь. Что у этого парня есть? есть Давайте все-таки ознакомимся. Ознакомимся уже с местным торговым, как говорится, интерфейсом. А, ну что ж, друзья, мы находимся сейчас в торговом интерфейсе тренера Фреда, который продает различные боевые штукенцы. Это и биты рубы какие-то, ножи, я смотрю, у него имеются. Также, помимо всего прочего, есть чипы, которые, я так понимаю, нужно каким-то образом ставить себе для того, чтобы усилять свои способности. Да, друзья, ну, мне пока что это не нужно, потому что я бичара, у меня денег-то, собственно, и нет. Мы, наверное, с тобой поговорим чуть позже. Зачем ты сел? Так, роботу мы наваляли. Выдвигаемся, ребятки. Наша задача, это поговорить, конечно же, с тренером. Зачем? Ну, давайте поговорим. Так, это я уже видел. Насчет боев. Ты говорил насчет боев? Ну да. Я видел тебя на ринге. Есть чутье, рефлексы хорошие. У тебя большие ну, перспективы, наверное. особенно если модифицируешься. Эти бои, скажем так, не совсем законны. Но очень выгодно. Понимаю, что. Выгодно для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих. Врать не буду. Как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Справедливо. Желаешь нажиться на моих трудах? Ну, в принципе, в принципе, в принципе. Давайте попробуем. Ну, понятно. Я буду надрываться, а ты едь грести Ну, надо же мне как-то вертеться. Зато я тебе говорю честно, как есть. Бои проходят в разных частях города.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 Так, ну что ж, этот парень оказался не так прост, как кажется на первый взгляд, да Мы тут с ним побазарили немножечко с этим Фредом И он мне рассказал много чего интересного Сказал, что можно в каком-то месте попробовать уже устроить бой Ладненько, это мы сделаем как-нибудь в следующий раз новое сообщение Смотри, пара слов о твоих Давайте попробуем, прочитаем Что там у нас за сообщение такое пришло так, Кабуки, сюрприз. Придешь, увидишь э, Аэрора, баг из шестой улицы, мерзкий хер. Э, Глент, я так понимаю, он мне рассказал про тех бойцов, которых стоит уложить... На лопатки И тогда мне отсыпят за это дело все Баблица немножечко так Ну что ж, принято понято, новое задание мы получили Кровь и кость кабуки Мы, конечно же, этим займемся Может быть даже и сейчас Потому что я смотрю, меточка у нас как-то близко появилась Черт возьми, мы, за, мы до Джеки, наверное, не дойдем сегодня Ну что ж, пойдемте, пройдемся а, В лифтец, да Нам предлагают сейчас в лифт а, куда, мне, куда мне надо ехать-то, я не пойму Опять, друзья, я в лифте, опять я а, туплю. Мне, по идее, надо бы к Джеки. У меня есть основной квест, да, где у меня основные задания. Давайте глянем сейчас. А, мои основные задания. Это у нас карта, персонаж, журнал, сообщение, а, журналик. А, так, так, так, давайте посмотрим. Это то, что мы сегодня обсуждали. А, дальше смотрим сообщение, чипы. Это у нас информация по чипам. Так, сообщения... Фред Тренер, Ред, Реджина Джонс. но ну, это вот то, что мы сейчас а, взяли совершенно новые задания. А, где мое основное задание-то, я не пойму. Было же задание, мне нужно было встретиться с Джеки. И теперь оно куда-то делось. Но основные... Так, а, вот, остальные, основные задания. Город мечты, друзья. Город а, мечты, угрозы, уровень угрозы а, средний. Так, ну что ж, а выбрать. Выбираем, друзья, это задание. И давайте все-таки попробуем а, встретиться с Джеки. Да, осталось, я так понимаю, не, не сильно далеко до него добраться. Он где-то на этаже тусуется. Да, да, да, я вот вижу, вот он прям вот там вот тусуется. Но что-то я к, к нему добраться не могу. Слишком долгая оказалась дорога. Давайте попробуем все-таки добраться. 45 метров всего. Тут можно, нет, пройти? Я не понял. Или надо все-таки через низ это сделать? Скорее всего, надо через низ было пройти, да, потому что здесь не вариант вообще. Так, ну, прыгать мы не будем, естественно. Ладно, пойдемте, ребят, спустимся все-таки на лифте а, на минимальный уровень. И оттуда уже посмотрим, куда нам можно будет продвинуться. Что за пальба везде творится? Так, это что мы видим? Это оружие, да? Там что-то еще есть, смотрю. Так, тут у нас что такое? Сейчас, сейчас забуримся куда-нибудь, непонятно. О, это что у нас такое? Типа аптечечка можно взять? Это ничего что ли? Да, это, похоже, друзья, ничего. Это просто валяется. Бери, подходи, бери и у улепетывай побыстрее. Так, тут у нас что такое? Надо, ребятки, шариться. Здесь очень много всего неизвестного у нас. Да. Куда-то я вот буквально только отошел, и уже я хренову знает, где. Вот как я попал на эту лестницу, скажите мне, пожалуйста. Я же вроде здесь где-то ходил. Да, все верно. Так, ну что, мне сейчас нужно... Ой-ой-ой, все-таки как здесь много всего. Тут у нас, смотрите, друзья, тут у нас различные магазинчики. Есть Уилсон. Ну, показывай. Торга... Торгаш, я так понимаю, оружием. Да, у него пушечки которые стоят бешеных денег, наверное, да, сколько вот эта пушка стоит, например, не показано, почему-то я не вижу ее стоимость, это скорее всего из-за того, что она мне недоступна по уровню, что ли, или что-то в этом роде, а, вот, вижу, 4000 дорогие, короче, цены здесь на оружие, пока мне рановато, нужно пока что, друзья, выбирать, выбивать задания, выполнять задания, и после этого уже, естественно, приходить к этим типам и брать какие-нибудь выбирать какое-нибудь оружие. но ну, я думаю, мы по ходу действий найдем, что нам нужно. Так, ну Спасибо, что, что на куда нам услуги, выход, услуги? Это мы сейчас в услугах находимся. А Давайте мы на выход отправимся. Поехали, друзья, на выход, посмотрим, Привет. как нам попасть Привет. можно к Джеке. Да, я вот меточку поставил. Можно, кстати, ее вот так вот отслеживать. Но только почему-то мы спускаемся. Я не понял, как до этого парня добраться. Возможно, сейчас через улицу получится что-то я вообще куда-то непонятно поехал мне кажется что вот отсюда я точно сейчас к джеки не доберусь не доберусь я сейчас до джеки по-быстрому Так. двери открываться будут сегодня нет да отлично и нас наш персонаж джеки стал еще дальше от нас возможно мне и получится ну, сейчас до него дойти что такое в отчете Короче, ребят, сразу вот как это, как выходишь в город, глаза просто разбегаются. Да, заявки на расследование, полиция заплатит вам помощь. Заказы э, фиксеры свяжутся с вами, когда вы будете неподалеку. Фиксеры, э, посредники укажут вам на доступные заказы поблизости. Вау, друзья, реально вау. Просто когда выходишь, да, я не знаю, как говорится, с чего начать и чем а, закончить. Очень много информации сразу поступает. Но мне тут подсказочка, значит, задание обновлено, город мечты. О! Откуда? А вот Слушай! Беда. Ты черт, ж в другом... Ты ж в другом месте должен быть, а? Джеки, черт тебя дери. Проголодаться он успел. Давайте, ребятки, уберем оружие. Что-то с, с оружием как-то. Не очень. Ну что? Рассказывай. Рассказывай, братишка, что оно и как так сесть. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную... Замечательные вести. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же вызывали? А, да, Декстер Дэшон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Так, ну и что за работа-то, давай. Подрасскажи-ка поподробнее. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся. Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, и Значит, придется поговорить. Ладно, договорись. Послушаю, что ему надо. Декс, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против падры и Вакаку, но. Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Что-то мне кажется, мы вяжем сейчас с тобою не туда, куда надо. Я разбираюсь в фиксерах. Да вот не особо я разбираюсь Нет, в них. Нет, если честно. В этих фиксерах. Первый а раз фиксер. вообще слышу. Приходишь ты на чужую территорию. Местный фиксер сразу показывает, чейкуй длиннее. Наловляется тебе. И обещает тебе денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официант, который принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить. Но бизнес есть бизнес. Понятно. Приятного аппетита, кстати. Спасибо, Диас. Я пригнал твою тачку. Отдал вчера знакомому в мастерскую, чтобы подлатал ее после гонки с мусорщиками. Отлично. Спасибо. Мило с твоей стороны. Транспортное средство. Чтобы вызвать свое нынешнее транспортное средство, используйте Б. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну, что, ну я думаю, что да, что нам терпеть-то. Посмотрим, как она Что нам тянуть? Погнали. Давайте попробуем уже. Прокатимся, что ли. Ну и где она, наша тачечка? А, да она уже здесь, что ли, стоит? Понятно. Поехали, прокатимся. А то что-то мы смотрю, а, дорожное транспортное сообщение здесь прям просто-напросто разорвали. Куда едем? так где наша меточка а боюсь. вот да расслабься я сильно лехачить не буду поехали так ну вот как туда доехать как туда доехать вы мне скажите пожалуйста мы сейчас здесь нам нужно просто ехать прямо все отлично да отлично как доехать-то? Прямо вроде ехать надо просто, просто прямо пока. Где у нас э, камень? Где у нас да, эта самая карта? Не вижу никакой карты. Едем, ребят, осторожно очень. Пока я мало понимаю город, да. Первый раз, короче, в этом городе. Ой, ой, ой, как светло! Меня прям слепит просто. А светофоры здесь где? Есть вообще светофоры? А вроде есть зеленый. Пока Тихо-тихо-тихо, пропускаю, пропускаю, да, пропускаю. Все нормально, пока езда по правилам, конечно. Пока у нас езда по правилам. Что, уже приехали, что ли? Отлично. Паркуемся. Изучая Найт Ситиль. И его окрестности вы можете наткнуться на контейнеры с ценными ресурсами. Я понял, понял, идем. Да, мне нужно подлечиться, ребятки. Не забываем то, что я заразился вирусом. И сейчас мы как раз-таки идем к тому парню который поможет нам решить эту проблему. чё Не только вам. Какой-то бомжара какой-то что-то разговаривает там. И вы что те, кто вам механизм... Так, мы хоть на правильном пути? Я, я чувствую, что да. Где-то я это видел. Магазин эзотерика Мисти. Оу. Мисти. Я тут пока посижу. Пон... это твоя подружка что ли а точно ребятки это его подружка сегодня... Ха -ха. ладно не буду вам мешать пойдемте ребят дальше пройдем где у нас тут вот этот парень ну и злачные конечно места у вас здесь такое ощущение как будто блин underground какой-то у вас тут. Так. открыть привет виктор так, что нам подсказывают? Установка киберимплантов популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которых называют риперами. В Найт сити есть несколько клиник риперов, где можно приобрести и установить импланты. Выберите нужный протез из списка и откройте для себя новые возможности. Ладно, ребятки, посмотрим. Вики, Здорово. Привет. Как твои риперские дела? Рад тебя видеть. Привет. Давно не Вообще ни разу еще. Чем Пока обязан что. твоему визиту? Да на задании тут подключился к ней аэропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому Да свету. я еще сам не понял. Да полный комплект. Все сразу. Сейчас вылечим тебя, малыш. Это да. хорошо. Ну а как ты вообще? Как дела? Да ничего такое-то. Ты слышал про Декстера Дешона? Получил заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон а знаю он из смерти. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Ну и, конечно же, мне хотелось бы, наверное, немножечко прокачаться, что я могу сказать, да? Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да, да, да. Неужели? Я на полном серьезе тебе говорю. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дэшона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Я заплачу, когда выполню заказ. 21 тысяча... А, бабла, у меня, к сожалению. Нет таких денег пока что. Ну, я заплачу тогда вы, выполню я заказ. Я хочу ждать весь день. Не нудивик. Я тебе все верну. С процентами. На полном процент. доверии, чувак, как обычно, ну. А, последний раз, слышишь? Хорошо, хорошо. Так, что мне дальше делать? Ну, че. Давай в ну, что, говорить дальше. Дальнейшие, какие указания? В кресло? А, отлично. Ну, давай присядем креслице окей что дальше то ты поосторожнее с этой штукой оптика Кироши. лучшее что у меня есть И как раз для такого случая. отлично все так просто какие-то противопоказания может быть есть ты мне может скажешь родной так подключиться кероси не слишком шикарно а? Кироши? Кироши? Век, у них же лучшая оптика. Ну а что? У себя тоже не на помойке нашли. Я сказал, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым. Фей, ну спасибо. Так, подключиться. Давайте, ребят, подключимся. Он нам какую-то оптику хочет под... предложить. Самую-самую, что ни на есть, а лучшую. Так, ну что, посмотрим. Ты давай выбирай. Так, в смысле что-то выбирать? Что выбирать? Так, киберимпланты это механические протезы, заменяющие ваши части э, тела. Они наделяют вас особыми способностями, которые помогают вести бой эффективнее и, и выживать в опасных условиях. А к 2077 году установка имплантов стала рутинной процедурой, но она по-прежнему требует хирургического вмешательства. Ее могут проводить только специалисты рипперы. Так, это мы уже слышали. Так, давайте посмотрим, э, что нам можно сейчас... Э, Сделать оптическая система, я так понимаю, нажимаем сначала тут и смотрим. Да, вот у нас то, та самая оптика Кироси, которую, или Кироши, как ее еще тут называют, которую мы сейчас должны установить. Так, я, в общем-то, поставил и найденные импланты. Вы, все полученные импланты можно установить или продать в любой клинике, только стоимость этого импланта почему-то... Ноль. Так, ну что, мы поставили или что? Я не понял. Давайте-ка выйдем назад. Ну, по всей видимости, вроде как стоит эта оптика. Давайте посмотрим. Так, вый выйти, наверное, надо или что? Доступные предметы на ладони. А на ладони-то что у нас? А, баллистический а, сопроцессор. Повышает вероятность рикошета при стрельбе и стандартного оружия. Связывает оптический э имплант с системой. оружия, позволяет отслеживать его состояние в реальном времени. Так, давайте тоже... Тоже, друзья, да, мы его к себе поставим. Это же я поставил его, да? Все верно. Так, ну чё, все вроде я поставил, закрываемся. Первый тип не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешней Во, как да. Ничего себе. Короче, объясню по-простому: если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учте тело все равно будет видно идеально. Вот так вот, да, значит. Прикольно. Слушай. Технологии-то не стоят на месте. Вот это подойдет. Как раз с давай, давай. Короче, ребятки, улучшают нас, я так понимаю. Я готов вырезать. Куда? Кого вырезать? Глаз, вырезать. что ли, вырезай мне? Нет, не надо мне ничего вырезать. И так, так, так, аккуратней. Положить руку. Давайте, ребят, положим руку. А что у тебя нового, Вик? Как Санта? Что нового у доктора Вектора? Ну, если честно, все как всегда и меня это устраивает. Я когда-то жил в мире, где было важно, то есть кто, то с кем и что почем. А потом однажды я все бросил и с концами. Легенды я уже не стану, зато могу нормально спать по ночам. Нет, хорошо, ну давайте, ребят, положим руку. Нам сейчас будут вот, устанавливать да, имплант. Молодец. Так, что дальше? Ну что, сейчас обезболим. Операция прям на ходу. Операция, друзья, у нас. Чувствуешь Пока так? нет. Как будто я у стоматолога. Тебе что, прямо в подробности? Ты сейчас как стоматолог. Они тоже все время задают вопросы. Что-то смотрите. Старый, мне там зашивают. У меня давай, давай. Сейчас будет темно, Осторожнее. Будет. Что, мне там сейчас пытается вырезать глазик, что ли, я так понимаю? Этот парень мне пытается вырезать глазик. Что-то у меня аж заискрило в глазах, доктор, доктор, я ничего не вижу, доктор, ты куда делся, чувачок, риппер, эй, отзовитесь кто-нибудь. Вот так, это я получается. слышу его, я, я слышу этого человека. Так, это как-то сбоку я все вижу. Может быть это типа там, мой знаешь, глаз? Помехи, туманы, или там, <с... <с...> мой глаз лежит на полочке рядом со мной, я в шоке просто. Так, ставит мне мой глаз с оптикой так тихонечко сейчас посмотрим лучше не бывает не, вп... не впечатлило так ладно все-таки старался да старался человек тебя. Так, и что у нас тут? Просканировав человека с помощью оптического киберимпланта, вы можете узнать о нем, о нем много полезного, насколько он силен, какое оружие предпочитает и принадлежит ли какой-то группе. Опытному нейтранеру также доступен список скриптов, которые можно применять против этого а, человека. Прикольная штукенция! А, давай проверим. Что там, закончил? Нет, вроде Вроде что-то печатает. Короче, ребята, на моей руке напечатали что-то. Сканирование. Чтобы про провести сканирование, нажмите Tab. Давайте попробуем. Так. Попробуем, ребятки. Отсканируем. Нужна секунд, чтобы от так. Виктор. Данные. Потом Я понял. И будет Гражданский. В устойчивость. Получение, получен доступ к базе данных полиции. Через него у тебя будет доступ Лучший полиции. рипер а, в Уотсоне. Если встретишь плохих парней, будешь знать, ага. что они делали в Принято, понято. Короче, ребят, оснастили нас какой-то интересной штуковины до базы данных полиции. Теперь вам доступны сведения о людях за поимку или убийство, которых назначено вознаграждение. Их поможет обнаружить ваш сканер. Полиция все равно... Полиции все равно сдадите ли вы их живыми или мертвыми. Поэтому их судьба зависит только от вас. Ничего себе, однако. Прикольно. Что-то, что-то, короче, мне, ребятки, напечатали здесь на руке. Достань оружие. Ты должен прямо здесь, патронов и новую мушку. прямо здесь и сейчас давайте достанем пистолетик, так а, вижу, да, черт возьми, вижу. раньше кстати не было видно. спасибо, Вик. а что с вирусом, кстати, да, что с вирусом-то, я думал, что вы меня от вируса вылечите. там еще этот нейровирус с последней работы проверишь? я уже проверил и удалил, когда оставил тебе имплант. одно слегка почистил. о, поясу. как, как быстро? Считай официальная проверка антивирусом. Капец, такой чувак добрый попался. Я все мне сделал, и все это за бесплатно? Спасибо, чувак! Черт, Виктор. Даже не знаю, что это сказать. просто офигенно было, друзья. Пообещай, что будешь это... А что это такое? Два нажатия сразу, еще два через час. А что это такое? А что это такое, скажи мне. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации... Ага. И долго мне это принимать. Ну что, встаем, спасибо, Вик. Классная работа. Так, принял. Спасибо еще два раз, раза. Я у тебя в долгу. Какой добрый человек, а? Там все. Ну ладно, слушайте. Не забывай, да, конечно, вытяжу, тебя, блин, забудешь. Телевизор смотрит бои. Блин, ребят, попали, значит, мы в мастерскую. Блок ставь, идиот. Джеки Уэлс, ты где там застрял? Давай, так, Джеки, ребят, Давай. нас вызывает пойдемте, сходим к парню, а то он заждался уже. Черт, возьми, дали нам крутую вещицу и теперь надо понять, как ей пользоваться. Так, куда нам, ребят, дальше? Выходим. Джеки, нас, нас, нас заждался. Первое правило после смерти. Так, давайте посмотрим, кто у нас такие здесь. Жительницы Найт-Сити, гражданские. Так, добавлен новый контакт. контакт Виктор, Вектор. Виктор, Вектор. Приветствую. Гражданские, жительницы Найт-Сити. А как-то мы побольше узнать что-то можем о нем? На среднюю кнопку мыши. Мы же можем помечать цели. Вроде бы как бы да. Так, хорош ты с пистолетиком уже баловаться. Нечаянно вытащил я, блин, пистолетики направил на ребенка. Так делать нельзя ни в коем случае. Так, 100 метров. Пойдемте, ребят, сходим. Нам нужно сейчас найти Джеки. Твоя сердечная чакра немного. Ой-ой-ой-ой-ой, я, похоже, вас я врасплох застал, а. Ну, тебе надо избегать мест с него Ты как сам-то, родной? Всего... Тут такие я новости. По... Я поговорил с Дексом, пока тебя как. Я прервал вас. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около грам шум. Ну что, пойдем посмотрим? Окей, постараюсь договориться. Кайфует он здесь, блин. Какие-то э, сеансы э, релаксации, я так понимаю, у этого парня. Ну ладно, давай отдыхай пока. А я пойду, попробую договориться. 100 метров. Ой-ой-ой-ой-ой. Походящий -ой -ой -ой -ой. вызов от Реджины Джонс. Привет, привет. привет. Тебе -что, Что именно? Дело довольно деликатно. Что именно? В Последнее время на улицах стало много киберсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня Ну, пока, это пока нет. Интересует. По разным причинам. Пока не в курсе. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит, но мне кажется, что экспериментальная терапия это лучше, чем пуля в башке. Возможно, ты Если и провал. Я знаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Хорошо. Только не забудь тебе, не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все ну, понятно. В принципе, да. Все, mm -hmm. все нормально, все понятно. Так, ну что, обезврежнее врагов. Если вы не хотите убивать врагов, вы можете обезвредить их несколькими способами. Используйте несмертельное устранение, несмертельные скрипты, несмертельное оружие, эми-гранаты или некоторые боевые устройства, модификации, которые превращают оружие в несмертельное. Если оружие боевое, устройство или скрипт наносит несмертельный урон, это будет указано в их описании. Да, надо бы как-то с этим разобраться, друзья, потому что очень много информации. Реально, вот начиная играть в киберпанка, поступает столько много информации. Информации, короче, непонятные, с которой нужно разбираться уже по ходу э, действий. Так, ну что ж, э, на В у нас что-то о транспорте, я так понимаю, да, на В давайте посмотрим. Я так понимаю, мы вызываем сюда свою машинку, да, которая сама к нам едет. Вы посмотрите, как это происходит, а. Она просто сама ко мне подъехала. чё ре... реально такие технологии у нас здесь в будущем? Просто-напросто подозвал... И она уже тут как тук. Так, ладно, принято. На Т, значит, телефончик. На Х у нас ингалятор. А, ну что ж, давайте, ребят, продолжаем. ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой. вы что там творите-то? Я думал, это учения какие-то. На улицах на Сити опасны и днем, и ночью. Люди привыкли, что все в этом городе представляет для них угрозу. Увидев, что кто-то что-то там делает, а, надо, наверное, или помочь, или как-то. Короче, надо, видимо, что-то предпринять. Но, ребятки, у меня задача поважнее. Мне нужно срочно вот сюда. вот. Здрасте. Мне говорили с вами поболтать. Ой, ой ой ой ой Мне, то есть, туда надо пройти, да? А, задание обнов... обновлено. Первое правило по смерти. Так, ну что ж, здравствуйте. Я так понимаю, мы с вами раньше не, не встречались. Как у тебя здесь в... Йоу, воняет, а? Декстер. Декстер Дешон. Собственный персонаж. Какой-то крутой чувак, я смотрю. Позолоченная рука у него. Не против, если я сначала. Ну, давай, спрашивай, спрашивай, поболтаем. Что на твой взгляд лучше быть никем и спокойно дожить до старости? Слушай, даже не знаю. Главное, чтобы тебя запомнили. Спокойно дожить до старости в Найт-Сити. Ну, давай, давай, допустим, первую. победа, а не участие. Цена не главное. Классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. уважаю У тебя губы не двигаются. Теперь слушай.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 У это же не проблема Да в принципе нет Я же уже игуану у них забрал Поэтому какой-то чипец Конечно же я смогу Аросаки забрать Да не, не проблема Алло, арпараты те же мусорщики О, ты настроен серьезно Чувствую, это станет Началом прекрасной дружбы Подкрепленной большими деньгами Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой сначала уладь небольшое дело с парнями из мальстрёма потом поговори с заказчицей биочипа ничего сложного она просто нервничает хочет увидеть исполнителя так ну что за дело с мальстрёмами рассказал расскажи о заказчице давай сразу про мальстрёмов так, а что за дело надо уладить с мальстрёмом Вставляй щепку. давай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 это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрёму. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижник Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника добавок ко всему украденным грузов очень интересуется некая мэридит стаут из Милитеха. так так так кто эта женщина а, что за человек этот ройс что за человек этот ройс просто психопат из тех что любят хром тут таких много твоя правда отличие только в том что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку Говорят, сначала лопаются глазные яблоки, чпок и все. Потом тело превращается так, в Так, это принято понято, конечно, твои истории, они очень интересны, но ты мне расскажи, пожалуйста, кто эта женщина. А кто это мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу как угорелая, спрашивает, куда оделся груз. Возят в багажнике парни, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась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 а девочки просто хочется увидеть того кто будет выполнять заказ то есть пойдет прямо в пик он ну, он что, да. вон он ну как не будет тебя не очень любит людей а джеки не лучший представитель сам понимаешь почему так что выбор пал на тебя вот так вот да ну что ж информацию мы получили вопросов пока не имею думаю я знаю все что надо пора за работу как приятно слышать Встречу с Эвелин Паркер, я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Так, ну ладно. И еще. Да, да, да, Рей. слушаю тебя. Так, тихая жизнь или смерть в лучах славы. Хм. До скорого. Да. Повстречался нам персонаж под именем Декстер. Рассказал нам интересные известия, как говорится. Дал нам интересные задания. И мы теперь просто-напросто. Вольны выбирать, надо нам это или же нет Некоторые действия ведут на пользу вашей репутации Улучшайте репутацию, чтобы повысить свой авторитет В преступном мире найти и открыть новые возможности Дальше, ребятки, пошлите дальше Так, ну что ж, друзья Дали нам задание И у нас сразу же входящий вызов от Джеки Уэллс Джеки, я поговорил с Дексом Горди, ты большой человек во всех смыслах, скажи Этот хрен меня обрабатывал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 Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но... Не знаю, как она нам поможет. Чинган. И кое-что. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей. Эвелин Паркер. Тебе? А что будет в и с Да хер его знает. Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, Итак, с кого хочешь начать? С Мальстрёмовцев или Спаркер? Да, я даже не знаю пока. Наверное, сначала с Мальстрёмом. Заказчицу мы потом с тобой обработаем. Наверное, с Мальстрёма Думаю, начнем. Думаю, сначала постучимся к Мальстрёму. Ногой. Орели. тогда я поеду к Коулфудс и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Так, ну что ж, задание выполнено. Первое правило по смерти, друзья. Первое правило по смерти. Я даже не понимаю, ребят, в чем мы ввязываемся, но я думаю, что точно мы просто так не отделаемся, выполняя задания, которое нам сейчас дали. А, да, друзья, вот такие у нас события разворачиваются в городе Найт-Сити, да, в Киберпанке 2077. Мы, несомненно, начнем, ребятки, исполнение всех наших заданий, но только в следующих наших а, сериях. Ну а пока, друзья, для того, чтобы братишка Скрэч и дальше продолжал снимать видосики по Киберпанку, давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и братишка скреч будет с удовольствием дальше пилить прохождение этой замечательной игрушечки. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея